Алигбер Алигберов известный в России и за рубежом историк-востоковет, исламовет, арабист, Кавказа-вет, специалист по ведению средневековым арабским рукописям и эпиграфике, теории и методологии истории. Он автор и ответственный редактор свыше 130 научных трудов, включая монографии и статьи. 19 августа Олегбер Олег Берр был избран на пост директора Института Востоковедения Российской Академии Наук. И 1 сентября он возглавит кафедру исламской цивилизации Института международных отношений Казанского федерального университета. Ректором Казанского университета была поставлена задача усилить коллаборацию, взаимодействие, сотрудничество с академическими институтами Российской Академии Наук и Академии наук Республики Татарстан. И коллектив Института международных отношений поддерживает тесные связи со своими коллегами Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежных стран. И поэтому выполнение задачи мы приступили охотно. И самое главное, получили в ответ согласие от наиболее ведущих ученых гуманитарной сферы Российской Академии наук. Согласие на сотрудничество изъявили академик Александр Чубарьян, член-корреспондент РАН Алексей Головнев и историк-востоковед Олегбер Олегберов. Один из самых первых партнеров – это Институт Востоковедения РАН, в свое время, благодаря личным дружеским отношениям и творческим контактам с его руководителем Виталием Вячеславовичем Наумкиным, мы собственно, реализовывали уже несколько лет программу в рамках федерального проекта по подготовке специалистов с углубленным знанием истории культуры и ислама. И Олег Берг был правой рукой Виталия Вячеславовича. Мы знакомы достаточно давно, и поэтому согласие Олег Берг Клабековича мы получили. Он, он планирует, и очень надеемся, что все это исполнится, с 1 сентября приступает к обязанностям заведующего кафедры. На сегодняшний день подготовка специалистов в области изучения истории и культуры ислама является одной из самых актуальных задач современного востоковедения. И кураторство Олегбера Алегберова принесет определенные результаты в выполнении данной задачи. Его взаимоотношение с нами не будет формальным. Он действительно планирует не просто приезжать, но и различными формами, или ну, здесь, в Казани, или при помощи новых технологий, дистанционно, он планирует вести работу по подготовке специалистов по профилю «Академическое исламоведение». И наши наиболее талантливые специалисты будут проходить одновременно стажировку не только в Казанском университете, обучаясь здесь, но и постоянную практику в Институте высоковедения, в их хранилищах, в различных проектах. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.